Всем привет! Решил сойти с ума, Маленечка, приобрести вот такой вот аппаратик. Вот. что за аппаратик? аппаратик? Аппаратик. твой, сыночка. Твой аппаратик, сынок, да? Игру игрушечку тебе купили небольшую. Так. Да. Вот такая вот игрушечка у нас такие вот инструкции с такими вот печатями голографическими вот. Xterra 705 Не знаю хорошие или нет вообще не пользовался ничем таким подобным не представляю даже что да как вот такие что вот это? комплект батареек купил. это, это батареечки сыночка здесь были мы их вставили уже с тобой в магазине ну вот смотрите ребятишки вот такой вот обзорчик это получается у нас ручечка такая пластиковая кстати не пластиковая а как у деличку вот, вот. Ой, ой ой ничего страшного да Санечка? Страшно. в лоб получил Димка. это вот железо вот это вот у нас идет ремень в комплекте короче вот это вот наверно под руку под локоть мягкая фигнюшка вот это вот ручка идет такая вот, друзья, вот. Ручка, да, что ручка. Такая вот ручка. Сюда что-то подтягивается, наверное, или что, я не знаю, что там вставляется. А, это, наверное, сам аппарат вставляется сюда. Вот такая вот головень, друзья. С таким вот защитой, наверное. Он не снимается или снимается, я не знаю. Защита вот такая вот. Вот. вот. Комплектация. Вот такая вот. И вот сама эта. Голубава. Ребятёне. Вот такого аппарата. Вот так вот он включается. И что он тут показывать должен? Непонятно. Какие-то настройки. Короче, я сейчас валенок вот до 20 чего-то. Тут тоже непонятно. АМ. Всякая непонятная для меня штука. Здесь такие вот подсоединилки сюда. Наверное, вот эта вот ерундушка вставляется с вот этой головы. Не включать? Да. Ты боишься? Вот здесь вот, короче, наушники подсоединяются, но у нас их нету в комплекте. Наушников других были. А здесь нету. Сейчас выключим. И вот так быстро выключается, кстати. Вот здесь у нас батарейки вставляются. Вот такие вот 4 штуки. Вот взял батареечки. Вот. Так вот закрывается. Ну, короче, краткий обзор. Тут вот винтики, шпунтики всякие. Краткий обзор, друзья. Ставим лайкосики. Дальше будем разбираться и по ходу дела что-нибудь заснимем вам. Всем пока.